Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео я расскажу о Бугинвиле и покажу как они у меня цветут. И немножко расскажу как я за ними ухаживаю в зимний период. Но сейчас я вам покажу как они у меня цветут, а потом расскажу как я за ними ухожу. За окном зима, а мы цветем. Покажу свои бугинвили. Просто хочется просто показать. И у них очень много еще появляются предцветников. Здесь у меня разные сорта. Так красиво смотрится все. В общем, зима нам вообще никак не чувствуется. Если только совсем чуть-чуть. Видите, сколько прицветников новых появляется. И вот везде на всех пугенвилях вот такие веточки у меня появляются. В общем, лето продолжается. По крайней мере, у меня в оранжереи. Вообще, такая красота. Здесь фаригапными листочками, и столько предцветников много, и цветет. Это я вам показала свои бугенвилии на полочке. Вот такое уютное местечко получилось для отдыха. И первый раз у меня зацвела панда. Бугинвилья сорт панда. Такая с варигантными листочками, белая. В общем, стоит как невеста. сказать смотрите она вся вся вся в белых прицветниках очень мило смотрится из-за того что и листочки у нее такие красивые да плюс еще столько много у нее цветочков здесь у меня опять набрала Прицветники цветные, дабл Pink неугомонная, там у меня дабл Red тоже начинает цвести, красным, красным, тоже, кстати, вообще эффектно очень смотрится, но они еще не распустились, распускаются, вот такая картина. Посмотрите, сколько много предцветников. Просто красота. И вот таким цветом тоже очень, такой красивый, яркий. Это сордония у меня цветет. У нее просто внизу еще такая ветка. Сейчас я вам покажу. А, вот здесь вот, кстати, видно ту веточку Дония. И вот посмотрите, какое красивое окно. Сейчас там распустится дабл red. Здесь еще оранж вот с этой стороны тоже. Вот вся в бутонах. Сейчас я вам покажу. У нее уже некоторые, вот видите, прям оранж такой И вот представляете, какое будет. Зрелище здесь. Очень эффектно смотрится, конечно. И здесь у меня тоже бугенвилия. Но она сейчас просто белым. А летом она, конечно, имеет такой розовый румянец. Ну и пойдемте еще в зеленые мои дебри с водопадом. Сейчас тоже здесь у меня букинвилья цветет. Сейчас тоже покажу. Ну и так пройду с мимо. Кстати, рыбки. Так быстро плавают. И наверху вот здесь у меня тоже две бугенвилии, и они тоже все, давайте их закладывать, цветные предцветники. Вот видите, и вот эта вся бугенвилия, вся-вся-вся-вся, скоро зацветет. Вообще бугенвилия очень, конечно, красивое растение. Ну вот, я вам показала, как цветут мои бугенвили. Ну, конечно же, это не так цветут, как летом. Но все же, все равно они цветут и очень много предцветников закладывают. То есть, И меня, конечно, радует вот этот сорт бугенвилии панда. Ну, вообще красавец. Посмотрите, я ее еще сформировала кустиком. Она самостоятельно стоит, и у нее крона такая. И у нее же еще предцветники... Некоторые еще вот открываются не открытые, то есть красота вообще. Уход у меня за бугенвилями в зимний период. Ну, практически, наверное, не отличается от летнего. Я также вношу подконку, так как у меня очень светло, и им достаточно, они даже цветут у меня зимой. То есть они у меня цветут постоянно, а летом они, конечно, цветут еще обильнее. Но они цветут еще обильнее. Из-за того, что я весной делаю все-таки еще обрезку. Обрезка, конечно же, стимулирует цветение. Но а светло у меня, потому что я организовала им хорошее освещение. Потому что на улице у нас сейчас катастрофически не хватает солнца, какие-то дни пасмурные стоят. И вообще как бы расположение солнца уже меняется, оно становится ниже. Конечно, если многоэтажный дом, то, конечно же, там солнце все равно попадает. А если вот, допустим, частный да, сектор, допустим, то, конечно же, солнце уже меньше попадает в окна. Но мы спасаемся просто искусственным освещением. На моем канале есть очень много видео про бугенвилии. Просто, если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. Ну а в зимний период, конечно, я поливаю всегда по мере пересыхания верхнего слоя грунта. А то и могу пересушить и полностью. Просто для бугенвилии это нормально. Она, как и все другие растения, не любит перелива. Ну, конечно, летом получается и почаще полив, а зимой пореже, потому что иногда э, горшочки просыхают медленнее, чем летом. И, конечно же, я, они у меня расположены очень много пугинвили на подоконниках. И мне только приходится вот так вот закрывать немного батареи, чтобы не сильно жарило им листья. Они этого не любят, конечно. У них начинаются сохнуть кончики листьев. Ну вот у меня, в принципе, все хорошо. Никаких сухих кончиков я не вижу. Влажность в доме 55%. Но это, наверное, все-таки еще и водопадик дает влажность. И, кстати, знаете, мне очень нравится. Окна вообще не потеют. Вообще замечательно. Подкормку я вношу также раз в две недели. И, конечно, если я вижу, что где-то Бугенлилия, допустим, выпускает какие-то ветки большие, я, конечно, их стригу тоже. Стригаю. Я не даю сильно вытягиваться. Все-таки мне нравятся вот такие кустики. Они очень красиво смотрятся. Хотя... И мне нравится очень и когда лиана, лиана смотрится тоже очень красиво, с нетерпением ждем весны, потому что ждет грандиозная пересадка, так как если вы следите за моими видео, у меня уже более 35 сортов бугенвилий, и они у меня сидят все в маленьких горшочках. И питания уже корневой системы не хватает. И вот я хочу их всех пересадить чуть побольше горшочки. Но это будет все весной. Там будет обрезка как раз. И как раз они летом будут у меня уже свести в полный рост. Так что следите за моими видео. Будет интересно. Увидимся в следующем видео.